Сири, представляешь, у меня, оказывается, один глаз больше другого. А ты такой когда-нибудь замечал себе? Левое яйцо М -м -м -м. Очень смешно. Классно. Вот со своими яйцами и дружи. четыре. 4... И еще три. Может, два? Не знаю. Привет, Сири! Как думаешь? Сколько кусков колбасы папе на бутерброд положить? Хорошо! Посажу его на диету. Блин, Сири, дома так скучно. Не знаешь, чем можно заняться, а? Может, вместе го потусим? О, пошли. Блин, Сири, а я страшная. посмотри в зеркала. Посмотрела и что дальше? Но не в этом Блин, очень смешно, спасибо, я запомнила, класс! Угу. Хм. Сири, а может я тебе девушку найду? Ну, она. ну как хочешь, потом не ной угу. Блин, моя жизнь так скучна и нудна Привет, Сири, может мне в монашку податься? Ну а чё, там нормально будет, чем заняться, по крайней мере. Радник подумай. Да, они меня поймут. А Особней собаки. Мне нет собаки. Ну и чё? Блин, ой, Сири, прикинь, сегодня такая ситуация была. <музыка> Блин, ну что ты можешь сказать по этому поводу? Это просто удар сердца. Вот и я так же думаю. Просто. Сири, как думаешь, на кого мне поступать? Может, это физика? А? <звучит> <звучит> Очень смешно, конечно, блин, но я серьезно. Оборжаться. Классно. <звучит> Ты решил в рифму поиграть? Серьезно, да? М -м -м, зашибись. Бесишь, блин. Бесишь. Блин, Сири, что-то жрать так охота. Ты не знаешь, что можно было бы приготовить, например? Больше холодец и харча. Окей, пошла готовить. Сири. Что делать, когда я целый день туплю? Это просто. Я не понимаю, как это происходит. Ну что делать а? Выключаем мозги и снимаем носки. Причем, носки, я не в носках, между прочим. Я в тапочках. Ну и ч?